Здравствуйте! Мое дело-бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Пособия и не только подросли. Оправдываться не надо. Отдых на целый день. Уволить дешево не получится. Налоговый прогноз. Пособия и не только подросли. Коэффициент индексации ряда социальных выплат принят и действует с 1 февраля 2022 года. Так, на 8,4% подросли в частности пособия на материнство и погребение. Впервые в новом порядке проиндексирован размер материнского капитала. Обратите внимание, индексация ежемесячного пособия по уходу за ребенком может потребовать пересчета назначенных ранее работнику выплат. Оправдываться не надо. Разъяснять работнику причины невыплаты премии не обязательно. Все зависит от условий премирования, которые определены в локальном нормативном акте работодателя, положении об оплате труда, коллективном договоре, трудовом соглашении. В общем случае, при недостижении установленных показателей, премия работника может просто не начисляться или начисляться в меньшем размере. Отдых на целый день. Роструд разъяснил особенности представления отгула за работу в выходной или праздничный день. Отгул предоставляется только по желанию работника. Отгул не предоставляется работникам, которые работают по трудовому договору, заключенному на срок до двух месяцев. Работа компенсируется им только деньгами. И работнику необходимо предоставить полный день отдыха, даже если он отработал выходной или праздник менее 8 часов. Уволить дешево не получится. На практике распространена ситуация, когда работодатель передает непрофильные виды работ, клининговые, IT-разработки и тому подобное на аутсорсинг. Высвободившемуся персоналу при этом обычно предлагают работу в другом подразделении или другой местности и при отказе увольняют. Конституционный суд высказал свою позицию по такой ситуации. Согласно ей, передача функции работника на аутсорсинг может стать основанием для увольнения только по сокращению штата и никак по-другому. Налоговый прогноз. Закон о самозанятости населения хотят заменить на новый. В документе дадут определение понятия «самозанятый», оговорят права самозанятых и возможности социального страхования и социальной защиты. Также готовятся поправки в Трудовой кодекс, расширяющие перечень вопросов, регулируемых через коллективные договоры и соглашения. Они станут обязательными к исполнению для той или иной отрасли. Правительство поддержало законопроект, который в случае принятия разрешит обычным гражданам без статуса предпринимателя, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки. Сервис налоговой службы «Прозрачный бизнес» по-новому раскрывает сведения о массовых адресах и учредителях. Теперь по конкретному адресу можно получить информацию обо всех зарегистрированных по нему организациях а по данным о гражданине узнать, в каких компаниях он является учредителем, участником или руководителем. Санкт-Петербург вводит новые ограничения. Так, со 2 по 13 февраля этого года запрещено проведение мероприятий для более чем 20 человек без согласования и иных ранее установленных требований. Несовершеннолетним запрещается посещать объекты общепита и розничной торговли, Занятия по спортивной подготовке, за некоторыми исключениями. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 16 февраля. Тема вебинара «Как составить учетную политику на 2022 год». А мы напоминаем, что с помощью Мое дело бюро вы можете бесплатно смотреть видео-выпуски новостей и вебинары, повышать квалификацию по программе ИПБР.